Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет розыгрыш. Разыгрываем мы монетку Zest Coin. Как вы уже знаете, это хороший проект, хорошо себя зарекомендовал, уже есть на хороших биржах. Поэтому монета просто огонь. Сразу покажу. У меня уже есть призовой фонд. Разыгрываемый 999 монет. Будет у нас одно призовое место. Поэтому какие условия будут конкурса. Как обычно, там подписочка на твиттер. Подписочка на Telegram, подписочка на дискорд и оставить хороший отзыв о проекте на форуме Bitcoin Talk. Также от себя еще хочу добавить для тех людей, которые к сожалению, допустим, не выиграют, так как будет призовое место одно. Я от себя еще проведу, скажем так, небольшой денежный конкурс. Какие-нибудь поздаете там, не знаю, я придумаю условия, вы на них будете отвечать. Тот, кто правильно ответит, получит себе там, не знаю, на любой скажем так, кошелек, денежку, пускай немного, но мы денег разыграем. Поэтому, говорю, также от себя разыграю денег. Условия конкурса у вас есть. В принципе, все просто. И, как обычно, в комментариях пишите свой никс Discord, дайте свой кошелек и, скажем так, результат проделанной работе. А потом мы это все проведем в прямом эфире, разыграем. Конкурс у нас будет длиться одну неделю. Так что по недели в прямом эфире мы проводим розыгрыш и также параллельно поговорим о данном проекте и поговорим в общем еще о криптовалюте. Но пока у меня на этом все, так что давайте мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.